Всем привет. Сегодня приехал шлем из Питера AXS HX207. Кроссовый шлем. Распакую, покажу, расскажу. Пришел в такой коробке транспортной компании. Внутри коробки он, он в таком чехле. Также в коробке с ним были такой вот паспорт и инструкции на немецком, французском для визора. На русском инструкции нету. Шлем вот в таком мешке мешок можно уносить за счет этой лямочки, за спиной. Вот так он. Распускается. И вот так он выглядит. Вот такой шлем матовой, черной краски сам брал матовый, мне кажется, не смотрится. Шлем с визором со встроенным, и там есть такая фишка, как вот такая очки солнцезащитные, убирающиеся. Вот сбоку этот рычаг, рычаг двигаем, очки убираются. шлем сделан из поликарбоната за счет этого он такой очень легкий стекло заявлено визорочно антицарапающийся защита от царапан размер прав М козырек вот тут немного можно двигать поднимать за счет вот этого хода полировочный болт и можно зажать в нужном положении, выше-ниже. Дальше, подкладка съемная, моющаяся, то есть можно все снять, постирать и поставить на место. Голова у меня 57, поэтому шлем размер 57-58 сел в притык. Ну, так и должно быть. Новый шлем потом он чуть-чуть разносится. То есть все нормально. Шлем имеет сертификацию европейскую ECE R2205. Что неплохо по нынешним временам, когда кругом у нас Китай без сертификатов. Здесь вот на морде есть забрала такую вот, закрывающийся для вентиляции вверх поднято забор воздуха открыт изнутри шлема изнутри есть тоже еще один рычаг переключатель тоже он открывает поток воздуха уже изнутри еще по сравнению с тем шлемом который я в прошлый раз там, зеленый делал обзор вот тут у него была световозвращающая ставка стелс шлем был здесь вставки нет просто перфорированный курзам но вот эти вот, вот эти места то что облегает шею сделано более основательно здесь больше оплотнителей больше валиков как-то оно так сильнее все это облегает голову ниже черепа. То есть вокруг шеи над шеей. Застежка. Застежка будинная, точно такая же, как стелсий с предыдущего обзора. Быстро расстегивающаяся. Очень удобно. Так. Ну, выходных входных отверстий для вентиляции больше нет вот тут они вот бровями только есть и идут дуют на визор сзади вот выходные отверстия два Ну, легкий шлем вот, приятно в руках он, прям не тяжелый бывает шлем в руки возьмешь вот из термопластика тяжеленный кажется а это прям я когда посылку получал в транспортной компании получил эту коробку думаю что же он такая легкая неужели думаю какую китайскую подделку прислали Уже китайцы на китайцев стали подделывать ну вроде как нет вроде как все нормально вот такой шлемик у кого будут вопросы пишите буду отвечать по мере возможности на этом всем пока